Так, ну а вот небольшой э, видосик для тех, кто все-таки следит за этой приборкой. Значит, ну вот, поставил, как мне посоветовали, э, значит, прибор этот э, спидометр я от своего, ВДО 830, да, видите, встает прекрасно, вообще, абсолютно чистенько, красивенько все. Значит, не работала лампочка дальнего света. Не знаю, может, это опять-таки болезнь поменяла, все работает. А, что еще припаял светодиодную подсветку? Там сверху поставил, чтобы все-таки хоть как-никак подсвечивалась приборная панель. Так что, ну, вот как это выглядит, когда это все дело работает. Ну, вот она работает, как видно, уже 16 минут, так же часы работают, все нормально. А тем, кто писал, что это спасата, ну, я думаю, что если здесь все работает, на моей машине работает, вот здесь сейчас конкретно, здесь и сейчас, сегодня какой там 29 января 2016 год, ну, ну все работает, блин видите, ну пускай подсветка не такая айсовая, как хотелось бы, да. здесь зеленую подсветку я решил оставить, потому что она такая, знаете, ну на глаза не дает, абсолютно не дает, она такая нежная, зелененькая подсветочка, пускай светит. приборы все читаемы, все видно прекрасно. а то что вот здесь вот оно, видите как-то полосой вот так вот отделилась светодиодная подсветка, но ну, это надо там ковырять еще больше, но я боюсь, что если расковыряешь еще больше, но и так он там чуть-чуть косички небольшие видны. Она будет еще больше видно. Ну, вообще, в принципе, она подсвечивается, ее видно, и все, в принципе, прекрасно. То есть вот так вот раз. То есть достаточно читаемо, да, будет ночью, я думаю. Вполне. А, так, вот так работает, да? И дальний свет. Сейчас покажу. Этим, блядь, как там так моргает-то. Вот, видите? Все нормально, все работает. Поставил синий светодиод, на глаза не давит, работает, в принципе, себе спокойненько, хорошо. Вот. И, значит, при повороте ключа ручник также работает. Вот, лампочка ручника загорается. Стрелка э солярочки медленно, наверное, идет вверх. Доходит до нужного уровня, да, где-то до половины бака. У меня где-то около полубака сейчас соляра. Значит, по тахометру сказать, ребятки, ничего не могу, потому что, ну, так как еще со стартером я не разобрался, у меня не работает, и я не могу завести машину только с толкача. Когда приедет кто-то знакомый ко мне в гости, я попрошу, чтобы мы завели, и тогда уже я напишу, точно работает или нет. Так, в принципе... Все должно работать идеально. Так что вот такой вот запил про приборную панель, которую я купил за 2000 рублей. Она пришла из Питера. вот, Ну, в принципе, все работает. За исключением там мелочей, да. Так что вот так вот. Ну, ладно, всем спасибо, что смотрели. Так что, если мое видео кому-то помогло, это хорошо. Если что, спрашивайте, может быть, чем-нибудь я ей смогу помочь. Хотя мало чем могу, судя потому что мне там уже понаписали. Ну, ладно, всем пока.